Находчивая Кристинка Как пишут Кристинка Арбакайте, успешно гастролирующая по стране, невзирая на трудности, выперлась на концерте в Сочи в образе матери. Мать у нее Пугачева, если вдруг кто не в курсе. Надела Балахон и пошла по залу, имитирует, как сообщая, неповторимую манеру исполнения и размахивая руками, как это делала Алла. Что сказать на это? «А вы знаете, молодец, Криска! Одна Пугачёва уехала, а Кристинки чего?» «Правильно! Раз нет одной Пугачёвой, пусть будет другая. Нам-то какая разница кто «То-то скажет, что голосок у Кристинки слабенький!» «Ну и что, отвечу я на такой выпад? Не голос главное, а манеры! Хочет зритель, чтобы к нему в зал шли, значит нужно дать людям то, что они хотят!» И это миссия любого исполнителя. Пока Алка вливается мимо в зарубежную тусовку из-за своей глупости, умная и тихая ее дочка работает и зарабатывает. И если для заработков нужно исполнять, как исполнял когда-то мать, ну почему бы и нет? Кто, если не родная дочь, имеет право на наследие матери? Ну про наследие это я, конечно, загнула ради красного словца. Но вы поняли правильно, да? И все у Кристинки будет хорошо. Пусть работает и зарабатывает. Я всегда всем говорил, что Арбакайте – дама не промах. Хвалю. Согласны? Роспродьюс специально для сайта lifejournal.com. Лена Миро. Меня читают красивые люди. Находчивая Кристинка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всего вам доброго и до грядущих встреч.